Я в восторге. Во-первых, я очень люблю, когда преподаватель профессионал, и я вообще, мне везет, я учусь только у лучших, и опять мне повезло, я училась у лучшего, как я считаю, потому что мы получили максимум знаний за такой короткий срок. Для меня, как непрофессионала в видеосъемке, это были такие... Простые, очень умные, точные открытия. Я думаю, что я уже начала делать. Сегодня я сделала лучшее видео в Фейсбуке, в Инстаграм выставила. И уже люди реагируют и говорят, что очень круто изменились мои э, достижения в видеооператорстве. Я, я просто счастлива. Мне очень нравится это все. Я хочу прям вообще всем рекомендовать попадать на такие именно занятия, э, которые, где нет воды, где есть короткость, точность и профессионализм.